Чувак, иди, я тебе камеру твою сломаю. Да? Да. Ты уверен? Не уверен. Хотите... Точно? Блять, на сто процентов. Матер, не ори здесь. Ты вообще вместе Нормально здесь не место. Ты думаешь, напугался? Да? Я ее сломаю. Ты блядь, уверен в хоть что на Ты хоть пануть, Хочешь но есть интернет, что ли? Руки убери свои. Иди. Давай, я тебя на улице. Жди, продам твою камеру. Жди, жди. Что-то такое дерганное, да? что зафиксировано. Подождите, товар оплаченный находится в магазине. Пуплепродажа. Нет, если я положила товар с полки себе в корзину, этот товар мой. Мне осталось только оплатить. Нет, нет. Договор купли-продажи начинается после оплаты. Нет, Девушка, сейчас он сделала. подойдет. Ждите. Девушка что иди, сделала? Иди, дорвайся, до Не иди, а иди. Нет, иди. Идите. Нет, чувак, иди. Я тебе сейчас камеру твою сломаю. Да? Да. Ты уверен? Ты уверен. Точно? Да. Блять на сто процентов. Матом меня ори здесь. Ты вообще Нормально разговариваешь, здесь не место. Ты думаешь, напугал, на, что камеру. Я ее сломаю сейчас, Ты уверен в этом? что Просто как-то весь интернет, что ли? Руки убери свои. Руки свои убери. Бери камеру. А если не уберу, то а что будет? Да? Да. уверен в этом? на сто процентов. Девушка, держите своего мальчика при себе. Иди, Давай иди, жди, дам твою камеру. Жди, жди. Что такое такой дерганый-то? А? Че ты такой дерганый-то? Что такое? Детская шампунь продается? Просвещенная. <гас> ну вот как так можно, а? Ну вот, блин, это же дети. 24 месяца, года. <гас> Детский шампунь. До декабря 20 -го. Блин. Ну не стыдно, а? Детей-то шампунем, -то, блин, вот как так-то? Потом дети лысые растут. Не надлежащую упаковочку. Еще. Вот, опорашника. И свет простыл. Так, ребята, у нас такие люди, балаболы бывают. Вот ненадлежащая упаковочка детского питания. Срок годности еще хороший. Но, к сожалению, пурона. А вон еще одна стоит. Вон там еще одна стоит. Срок годности хороший. О! Футбол играли. Срок годности какой. Срок годности хорошей. Вот. Годен до 4-го, 12-го, 20-го года. Детская с 5 месяцев. Пошел и детская покупать. Спокойно. Безналичный расчет. Карты нет? нет. 23 рубля покупаем за наличные. Так вот, дорогие мои подписчики, вот он, детское питание до 4, -го, 12, -го, 20 -го года. Дальше я схожу на камеру и все, до 5 месяцев. Девушка, я сам решу, где мне что говорить. Соблюдайте дистанцию. Этого женщине скажите соблюдать дистанцию, не мне. Да. До четвертого, двенадцатого. Еще. Так, сейчас. А -а -а. А -а -а. Нет, здесь одна партия. Вот это все. Да, 4, 12 двенадцатая, вот все. Вот так вот травят наших детей с пяти месяцев. Вот столько мы уже нашли. А как вы можете прокомментировать детское питание просрочное? Ну, пока никак. Никак? жаль. О да жаль. На самом деле очень жаль. Очень жаль. Да. С пяти месяцев для детей. Угу. Вам не стыдно травить детей? Стыдно. Знаете, да, с 4 числа стоит. Причем ее выставили, а за нее поставили свежую. Вот, Спасибо, смотрите. что вы нашли это, да. Это ну, работу, так она уже конечно. куплена. Она уже куплена? Ну, конечно. А где Чек у меня в кармане так лежит. Скажите, пожалуйста. А вам должен показывать им? Ну нет. Можете, Если у вас охрана может потребовать чек на покупку Охрана у меня не может его потребовать Это мой документ uh -huh. Хорошо, я как могу узнать, что вы его купили уже По камерам посмотреть У вас же есть камера, правильно? Камера есть вот Нет, чё? я не буду попробовать, не переживайте Видите, у меня даже ручки убраны Можете по камерам посмотреть, убедиться uh -huh. Продавался нового старшего кассира Хорошо uh -huh. uh -huh. вот. ну, Мы вам скоро подойдем нет? Наши действия какие? Мы сейчас берем просроченные продукты И uh -huh. к вам подойдем для Хорошо? их утилизации. Хорошо. В торговом зале. В торговом зале Конечно, чтобы я... все покупатели видели, что вы торгуете просроченными продуктами. Да. То есть да, мы да, сейчас да. общаемся с бессовестным человеком. Получается, Получается, да? Да. Ну, с вруном. Получается, Получается, да? Так вам тогда не место на этой работе, правильно? А работать ну, дворником. Мы все Работать столько. дворником улице мести. Ну, там, врать работают, не, да? там врать не придется. Да да нет, там добросовестная это... работа. Пришел, убрал и сидишь до конца, а на своей рабочем месте. Нет, мы... А что вы так это эмоционально? Потому что вы крадете было На видеокамеру было все подождите, это зафиксировано. Подождите, товар который находится в магазине и принадлежит в магазине. Нет, если я после... положила товар с полки нет. себе в корзину, этот товар мой, мне осталось нет. только оплатить. Договор купли-продажи. Договор продажи начинается после оплаты Нет, договор купли-продажи начинается. Да, Тоже не на той должности нет, нет, сидите, нет, наверное. Нет, а вот кто, кстати? То есть я могу я подойти никто. к девушке никто? и взять у нее из традиционно или будет Женщина никто, женщина? да. Мы с вами не хотим общаться, будем общаться с молодым человеком. Ну, хорошо. Будьте а, добры, а, по, это как Отстаньте от нас. Мы будем общаться с молодым человеком, раз вы никто. Я предлагаю вызвать полицию. Да, действительно, зато в форме по уголовной статье 238, это часть 2 пункт да. Давай, но, Замечательно. Давай, замечательно. Получается... За продажи детского питания. А, Замечательно. пожалуйста, меня не надо играть на публику. Давайте устроим так. То есть вы, вы занимаетесь сейчас своей работой. Я правильно понимаю? Вы с этого какой-то своей... Имеете выбор, да? То есть мы занимаемся своей работой, потому что рабочее время у нас идет, и мы должны работать. Вы нас отвлекаете от работы, опять же, Это да? Работа, с, тем правда, же, с тем же, самым, Обуватели, если вы будете вы ходить продукты. и отвлекать нас от работы, ваша через, чем мы должны работа заниматься. еще. Я вам так скажу, была еще с четвертого числа. Uh -huh. Uh -huh. Подождите, давайте, вы мне не даете сказать. То есть вы сейчас собираете, вызываете нас, мы поднимаемся, с вами начинаем действовать дальше. Сейчас просто мы тратим мы. Ваше время, вы тратите наше а время. Были? Я знаю, что я обойженное. Это нет. товарищ, это женщина никто. Это женщина вы никто. Говорите, не можно что, так обращаться. Товар лежит в магазину, пока я его не оплачу. Да. Я могу подойти вот тем женщинам, там, молодому человеку, любому, взять товар с корзины и пойти оплатить. Это не его. Да, по идее, можете так. Это нигде не описано. Ты врушка! Ты такая вружка! Да. Вы, если вам это не нравится, вы можете поделить претензии на канал. Все. Не-не-не, вот эти вот претензии, прочее, это я сейчас Ну, честно, да, Кирилл? А, просто такой момент. Если я сейчас это буду вот здесь вот прямо на месте утилизировать, у меня такое тоже будет, потом наездка. Понимаете, и я, потому что я это все делаю в торговом зале. Чем не ведро? Вы сейчас слышите, это ваша работа, вы молодцы, что вы это все сделали, вы это все показали. Я, я здесь, вы... подожди, не мы, Кирилл, можно я договорю? Можно? Вот, вы это все сделали, вы молодцы. Я не говорю и не хамлю вам, я не хочу никаких проблем с вами. Я прекрасно понимаю, что это все ужасно. И вы это все прекрасно понимаете. Но видите ли, мы сейчас на это все потратим до хрена времени. Просто кучу. Ой, вы не спешите, но я спешу. И если мы сейчас вот это будем все делать, то, пожалуйста, давайте мы это будем делать на нормальных тонах, без камеры и разговорить. Не статус, так давайте уходим, спокойно. Типываем, спокойно, Давайте спокойно. без камеры, типываем, спокойно. Все, без камеры типываем, спокойно, берем ведро и при нас... Не на камеру. Вы тут, вы тут так, Либо я сейчас приобретаю этот весь товар, потому что мне это уже надоело. Вы честно? Давайте, давайте. Ну, выжишь, мне честно это уже надоело. надоело. Я, я не хочу разговаривать. стоять не, и рассусоливать. Почему мы Во-первых, товар, мы Вскрыли и мы ушли. Кофе продадут. Иначе мы сейчас просто заблокируем все кассы, и у вас просто будут люди здесь стоять. Вызывайте заодно вас оформим Хочет. по статье. Ну вас, и вас, и нас. Вы хотите, чтобы и вы, и мы пострадали, а? я Пострадайте понимаю... вы, а да, не мы. Вы тоже, потому что вы да. мне грубите. Каким вы, образом? мне физически. Каким образом, образом я грублю? Почему В смысле нету? Продавцов. Ли я, ну... У вас вон девушка сидит, вон спокойно. На кассе. Проходите, работайте первая касса. Сходи на первую кассу. Я вам испортила товар, я готова оплатить. Давай, по чуть-чуть, хотя бы, давай я буду делать, потому что он уже не продаст, в любом случае, да? По чуть-чуть, так что полностью... Ну да, можете по чуть-чуть. Ну все. Да, у вас есть кассир, который может мне произвести возврат денежных средств и обмен товара. Это потом уже, сделаем все. Не, вы стоите, пока время трачивает. А там старшая кассир. Есть. Она уполномочена сделать возврат. Можно Потому что, нет, же сами сказали, что мы 40 минут стоим здесь сделать. с вами разговариваем, когда можно было это уже все это сделать. Ну так это ваше Согласитесь? Время. Ну возможно, можно Это было, вы да. тянете не время, не, не мы. Не, ну я с вами хотел поговорить просто. О чем разговаривать? О просроченных продуктах, которые вы реализуете? Да нет, ну шо... еще. Верите, нет? Мне, ну, еще может, честно, не по приколу об этом разговаривать. О просрочке, которую вы торгуете. Особенно детской. Mm. Еще это...